Итак, дорогие друзья, я вновь рад вас поприветствовать на своем канале. Сегодня у нас шоу-матч геймер e против команды Time Factor, карта Тускан. И это э, Best of 1 и никак иначе. И у нас вылетают сейчас ребята э, в малый. С малого сразу отправляются на зигзаг. И здесь Денис. Дракон. Драконит. Иначе иначе просто не сказать. Три минуса с берет. Господи, боже мой. Какие опять же таймфакторовские фишечки сейчас мы с вами видим. Перестрелки пока что на стороне команды таймфактора. Антонио остается последним. 52. 50... 9 и уже 0. <с> и уже, к сожалению, для команды Gamer Esports 0. Остается ровно столько хелспоинтов у игрока геймеров. Поэтому пистолеточка уходит в актив команды Тайм. <с> Таймфактор, фактор дорогие мои зрители. Давайте быстренько познакомимся с коллективами. Команду тайм представляют сегодня Денис Дракон, э, Б, Даб, Дабрингер, Дабрингер, да, тот самый, э, Талант, Зенти и Иск. Команда Геймер, Еспортс, Далмазик, Нафаня, Антонио, Дизи и Базука. Собственно, я думаю, со многими игроками вы знакомы. Возможно, лично, возможно, заочно, ну... В общем, не сказать, что ребята неизвестные все, так или иначе, где-то в медиапространстве медиа медиа Counter-Strike 1.6, так или иначе, завязаны. На данный момент это уже второй раунд взятой команды Time Factor, экономический раунд у геймеров, вылетел просто в никуда, ни единого минуса, к сожалению, сделать не выходит. Вот такие вот повороты, дорогие мои друзья. Ну, удачи командам, удачи зрителям. Зрителям, естественно, приятного просмотра. И только после этого, само собой... Ой-ой-ой-ой-ой-ошеньки, ошеньки -ой -ой, -ой, ой ой Иск! Первый минус по Антонио. Далее разменный фраг от Базуку. У команды Gamer Esports появляется возможность захватить, ну, как минимум один девайс, лежащий на котах. Правда, талант пытается воспрепятствовать этому, дорогие мои зрители. Ну и 3 в 2, уже 3 в 1 с перевесом за коллективом. ТФ, Дизи из сайда ставит хедшот по Брингеру. А будут ли еще хэдшоты? Удастся ли забрать Зенти? Нет. Зенти все-таки забирает Дизи. И на этом очередной экономический раунд пролетает куда-то в никуда-то. Александр, когда к началу присоединятся те четыре челика, сообщи нам в телеге, что торжественное событие. Обязательно, непременно. Непременно. Но пока еще не присоединились. Пока не присоединились. Но вы будете в курсе. Итак, девайсы, дорогие мои друзья. Пистолеты э, за спиной. Все. Э, про прошли мы все пистолетки и все экономические раунды. Зенти из дымов просто уничтожает Антонио. Мидл захвачен. Минус от таланта. Еще один фраг от Зенти. Ну и точку А. В общем. Несложно догадаться, что оборонять-то уже по факту и некому. 48 хп остается у а, Нафани. И, в общем-то... Ой, вот это хедшот минус талант. Просто ляпнул пулькой. Красиво. И таким образом, дорогие мои друзья, 4-0 на табло в пользу. Счет в пользу команды Time Factor. Пока начало в атаке более чем уверенно И еще раз хочу уже на этот раз под запись сказать. Ребятушки, простите, немножко подохрип. Так иногда у меня бывает, потому что все-таки, ну, я частенечко, так скажем, я комментирую, да. Достаточно частенечко комментирую, часто разговариваю. А связки все-таки иногда бывает барахлят. Вот, поэтому... Появляется у меня необходимость ä, <смех> разговаривать осипшим голосом. Но это все дело пройдет. Это все поправимо. Два в два, дорогие мои друзья. Брингер погибает от рук Базуки. И Денис Дракон, тот самый автор трех минусов с берет. остается один против двоих. на Нафаня и Базука будут сейчас составлять конкуренцию своему сопернику. Денис. И нет... И нет, дорогие мои друзья, на этот раз Дениса кладут на лопатки, и счет в матче становится 4-1. Вот так вот. Ну, с почином, что можно сказать? Команда Gamer eSports выигрывает первый матчпоинт в этой встрече. Пока только первый, надеюсь, далеко и не последний. Но, конечно, начало... Учитывая, что это все-таки оборонительная сторона, ну, могло бы быть даже и еще хуже. В целом, зная команду Time Factor Но, конечно, принимая во внимание факт того Что команда-то уже достаточно давно не играет Денис Дракон Минус Антонио И здесь под покровом Смаков идет открытие котов Ну, правда, открытие, конечно, такое себе талант Там открывает что-то где-то Своим собственным фейсом Брингер же в это время из меда Открывается, сделав сразу два фрага Забегает в сайт Здесь предательские флешки тиммейтов прилетают И Нафанька в результате делает еще один минус Зентит играет Нафаню ну и Дизи, в общем-то, похоронили под сотней Увы и ах Но это 5-1 в пользу все тех же самых Factor, Которые пока что, ну, не оставляют, мягко говоря, шансов э -э Своим соперникам Почему в голосовании вместо таймфактора три знака вопроса? Потому что Светлана Андреевна это была хитрая-хитрая замута Там никто не знал до последнего момента Кроме меня, собственно, ну и еще нескольких человечков Что против команды Gamer Esports будет играть команда таймфактор Вот Иск. Минус алмазик. Да, так что это была обычная вот такая хитрая интрига. И иска не пускают. Иск сейчас явно немножко вспотел. Но как минимум э, сердцебиение участилось у человека наверняка. В такой момент Добрингер прям... Да господи боже мой! Вот это хедшоты! пиксели пикселе раздает Добрингер по своим соперникам. 6-1. Ну прям... Ну прям беда. Сафончик. Ну, давай будем мыслить рационально. Ведь за твою команду тоже не твои типы играют. Ну, зачем приходить пытаться оскорбить соперника, коли у самого, как говорится, рыльца в пушку. Я, конечно, прекрасно все понимаю, что, да, это, возможно, неприятный момент, но, тем не менее, нельзя говорить о грехах других, если сам не без греха. Денис Дракон забирает алмазика, здесь Зенти перестреливает Антонио, который находился в 100% на позиции, как по мне. Ну а Дизи делает даблкил, талант и вновь Добрингер. Да что ж ты будешь делать без шансов. 7-1. А как голосовать, если не знаешь, против кого играют? Ну смотри. Все равно, даже невзирая на счет, голосует большинство. Свет, хватит вообще, кстати, спамить сообщениями? Ага. Ты зачем спамишь, три раза написав сообщение? Все проехали. Доброго времени суток, дорогие друзья, многоуважаемому комментатору, в том числе. Тёск, приветствую вас. Огромное вам спасибо! В дымах! В дымах просто сидит алмазик! И никто его не заметил, божечки мои! Пожалуйста, минус по затылку, по зенте, но Брингер... Все-таки хоть и поздно, но дает разменный минус 3. В 2 ситуация оборона стратегически пыталась сейчас подцепить своих соперников в районе меда. И в целом, знаете ли, вот этот мув, который пытался оказать сейчас Алмазик, он-то в общем нужный эффект возымел. Но удержаться чуть-чуть, правда, не вырвалось. Не удалось, точнее. Игроки как раз-таки мои играют, в смысле не мои. Ну, я уже в начале стрима еще говорил, что я не буду ничего озвучивать, дабы не подставлять определенных людей. Но информация, я скажу, у меня э, достоверная. Нафаня, Антонио, по минусу, Зэнти, минус базука. Опять же, у нас какое-то равенство, Ну, Нафаня прям, короче, качает свою команду. Вот если бы не Нафаня, то, мне кажется, и даже этого одного взятого раунда бы даже не было. Хотя, кстати, настреливает он приблизительно то же самое, что и Дизи, но как-то минуса от Нафаня, они что ли более жесткие, знаете, вот как-то так, мне кажется. Ну что, проход на точку Б. Игроки обороны, увы и ах, Но эту точку оставили без внимания под конец раунда, и поэтому получают... Поставленную бомбу и, соответственно, игру от ретейка. Но ретейкнуть такое в теории возможно. Там Денис Дракон обладает 19% здоровья. Его убивает, кстати говоря, ранее упомянутый мной Нафаня. Талант. Ну, не сказать, что позиция непредсказуемая. Ну и, конечно, поэтому таланта в этой позиции убивают. Все-таки 8-2. Я же сказал, что ретейкнуть такое вполне себе можно. Быстрая катка будет. Ну вот смотри, Юр, еще пока не факт. По крайней мере, на данный момент геймер Esports <coughs> подают признаки жизни. Светлана Андреевна, да хватит уже, господи, троить-то! Чё с тобой не так, слушай. <coughs> Выброси, черт возьми свой интернет. <coughs> Алмазик. Минус Дениска. Дракончик. Далее у нас с вами получается закрепление перевеса за обороной, потому что атака не нашла возможность разменяться. И теперь, как следствие, придется эту возможность искать. Ой, я алмазик. Кой какая тайминговая аркада в большой квадрат. Три минуса успевает забрать. Таланта, Добрингера, Зенти. Боже мой, иск. Ну, многострадальный. Многострадальный иск опять находится На беду, в этот раз нет тиммейта, который Его мог бы подблочить, но в этот раз есть Зато аж целых 4 соперника 8-3, смотри, камбэк, Юр, а ты говорил <связать> В общем-то да, 11 раундов Дорогие мои друзья, уже позади Но победа в первой половине однозначно Остается за командой таймфактор, так как на счете 8-1 они эту победу уже завоевали. А, вопрос, конечно, ограничится ли они 8 раундами. Но базука вырубает Дениса Дракона. Талант без шансов. А будет ли без шансов номер 2? Талант отправляется искать соперника. Не находит там и дымы, и флешки. И все это очень сильно мешает. Дизи. Дизи просто отдает банан, что, естественно, правильное решение. Минус от Антонио, минус от Таланта в ответ. Дизи. Один против двоих. Но в этот раз уже... Да, однозначно приходилось бы идти на ретейк точки А, ну, либо же сейвиться. Ну, и это явно ни к чему хорошему, хорошему бы не приводило. 9-3. Саня, салам алейкум. Удачного стрима. Тако приветствую. Спасибо большое. Приятного вам просмотра, многоуважаемый. Вы мой. Слабо верится в камбэк, да, Юр? Ну, в теории... Он возможен, это, это глупо отрицать, он возможен, но будет ли он, это, конечно, вопрос уже другой базука. Отличная позиция на миду приносит сразу два минуса игроку обороны, ну и, в общем-то, его команде. Потому что сам игрок, естественно, от команды не отделим. А, пошла информация о том, что в малом квадрате нет ни одного игрока атакующей стороны. И это, в общем-то, только на руку команде <coughs> а, Gamer Esports, так как тайм будут однозначно пушить точку А через мидл, ну или же только через коты. И, в общем, это... Благодаря такой исчерпывающей информации есть возможность подготовиться. Базука и Дизи! Только Базука и Дизи! А где же остальные заканчиваются патроны у таланта? И тут уже в спине алмазик. И знал бы алмазик, что у соперника закончились патроны. Даже в теории можно было бы и зарезать. Было бы прикольно. Где же Бак и Каспер? Но вот в этом матче они не сумели принять участие. 9-4. Все-таки есть какие-то небольшие задатки, так скажем, для камбэка. Ой-ой-ой, Денис Дракон. Да, Как-то очень предательски наступил на вражескую хаешку. Аж всего-навсего 7 хп осталось. Но, кстати, обратите внимание, Денис готов... В числе первых открываться по точку Б, где на вражеской ХАЕшке ну просто вынужден подорваться, дорогие мои друзья. Нафаня продолжает держать оборону на точке Б. Минус от Зенти по этому самому Нафане. Минус от Брингера, минус от Иска. Ну, конечно, уже вот такое навряд ли выбивается. Можно попробовать. попробовать. Хороший шот от Антонио, к слову. Но выбивать, наверное, надо все-таки. Антонио! Остается один на один соперником И талант. Его перестреливает. Это даже невзирая на то, что там еще и Зенти был. Который, в общем-то, даже в случае гибели таланта, скорее всего... Дал бы все-таки размен, и раунд... Ну, навряд ли геймер-е-спорт сумели бы выиграть. 10-4. Пока, конечно, по всем фронтам таймфактор выглядит куда более уверенной командой в плане атаки, нежели их соперники в плане обороны. Ну, и, естественно, не без проблем с экономикой, потому что, ну, в принципе, оборона, проигрывающая со счетом 10-4, не может не иметь проблем с экономикой. Это было бы парадоксальнейшее. Минус от Сенти. Дальше под... Ой-ой-ой-ой-ой! Иска, ошибка, какая грубейшая. Минус от Нафани прилетел в результате. Минус от Таланта сбривают сейчас Антонио и Алмазик с Дизе остаются вдвоем Талант на всех парах бежит ставить бомбу. И остается один на один против соперника, который занимает позицию на меду. Кто кого? Сложнейший. Сложнейший вопрос. Попытка обоюдного прострела и Талант... И талант ставит хедшот, дорогие мои друзья Это 11-4 Good half, пишет Азиз Согласен, good half, но Good half для команды таймфактор на самом-то деле Для геймера и e я бы сказал, наверное, это все-таки БХ Хотя... Не знаю, не знаю. Но ну, вот вы сами, в общем-то, становитесь свидетелями того, как можно лихо отдать пистолетку, даже не выйдя дальше малого квадрата. Дизи, 8 хп и в руках Глок. Как вы понимаете, Глок исключает возможность перестрел... перестрелок на дальней дистанции. И <coughs> единственная возможная ситуация здесь, вот просто дождаться соперника и расстрелять его в упор. Но столь низкий а, процент лайфбара... Ну, как-то вот навряд ли, да, поможет Дизи выигрывать какие-то тяжелые перестрелки. Только зазевавшегося оппонента удастся убить. Оу! Но, но нет, все-таки но попал. Справедливости ради попал в голову таланта. А вот был бы Юсп... Талант бы погиб, и а уже там ситуация один в один, и, знаете ли, достаточно спорненькая ситуация бы получилась. Ну, а так у нас на табло 12-4, конечно, таймфактор, выиграв пистолетный раунд, оставили соперника и без экономики, и, возможно, даже без морали. И это при том, что сейчас геймер Еспортс e находится, а, ну, по факту, в сильной стороне. Не... Брингер! Одним практически спреем убивает трех соперников. Ну, там, ладно, последнего доковырял с юспика. Это не так уж и важно. Получили поставленную бомбу. Антонио, ничего себе на глоке отстреливается, как. Ну да, за девайсом, конечно, добежать не удается, но Антонио просто как зверь. Просто как зверь пытался сейчас сдерживать натиск своих. Визави uh, uh, подходящих с банана. И, кстати, надо признать, достаточно успешно удавалось это делать. Если бы не третий соперник, который также бежал по банану. 13-4. Но поставленная бомба в предыдущем раунде все-таки дает возможность команде Gamer Esports в этом раунде уже закупиться. И закупка э, в данном раунде как раз таки очень сильно может на самом деле повлиять э, на не до конца окрепшую экономику команды Time Factor. Ну тут вопрос, удастся ли что-то выигрывать. Да, чтобы тряхануть экономику, нужно хотя бы раунд выиграть, как минимум. Но вот тут с центрифрага Дениса Дракона все начинается для геймер Discord, пока плачевно. Но Дизис с базукой, однако, рвутся в бой. И перестреливают двух соперников. И это тот самый Денис Дракон и Зенти. Также еще и иск по Дорогие мои друзья И пошла дальше уже реализация, как мне кажется, численного перевеса Все же два соперника э, Находятся на меду Талант Та... Не, ну если талант такой выиграет То я однозначно уже не поверю В какие-то камбэки Это просто будет невозможно Кстати, смотрите, как талант почувствовал Что это, возможно, точка Б это третий, по-моему, минус от таланта, если я не ошибаюсь. Ну, один на один с базукой. Но, конечно, базука, да, с огромным перевесом по позиции сейчас будет принимать этот раунд. Да и плюс талант еще, видите, все-таки думал. А что же это за точка? А где же ждать соперника? Ну, вот будет очень тяжело сейчас а, найти. Будет, конечно, базуку. Он мансит, убегает. И, да, учитывая поставленную бомбу, ну, тут, в общем... Песенка для таланта спета, увы, победить не удастся, да? Боже мой! Ну, я как бы все. Мои полномочия на этом заканчиваются, дорогие друзья. Медленно и уверенно, но это 14-4. Конечно, такое проиграть это как-то стыдно, что ли, я даже не знаю. Зачем? Зачем я это увидел? Что вообще это нахрен, мать его, было? Ну, просто сидит, дефает на морозе Талова. боже мой, даже в сердце аж закололо. Э? Кошмар просто. Дабл кил от Антонио. Ой-ой-ой, там пулемет у Иска появился. Где Иск? Где пулемет? Давайте за М249 -м смотреть. Обожаю, обожаю М-249, говорит Иск. На настреливает двух соперников, выкидывает пулемет, подбирает девайс другой и погибает. Но тут, конечно, я хочу абсолютно справедливо заметить, что раунд, который сейчас проиграла команда Time Factor, они, не про они проиграли его не из-за того, что там были пулеметы, и они как-то на расслабоне играли. Нет. На самом деле, геймер eSports просто хорошо вышли. Ну, в какой-то степени, я уверен, присутствует фактор того, что Time Factor. Да, фактор того, что тайм-фактор. А, расслабились, да, все-таки, ну... Вытащив такой раунд, а, можно, наверное, позволить себе немножко теперь передохнуть с точки зрения психики. дать отдохнуть самим себе, да. Но ну, сейчас вы были свидетелями блестящего выхода от Алмазика. Три минуса оформил он, один минус Дизи и один Базука. 14-6, как по мне, абсолютно без шансов... Выигрывает команда Gamer Esports. Time Factor даже вот не на йоту не приблизились к тому, чтобы победить, в принципе, вот в этом соприкосновении, если можно, конечно, так выразиться, на точке А. Но не будем забывать, что команде Time Factor до победы остается взять всего два раунда. Но геймер eSports, знаете ли, на кураже, сейчас могут начать вешать какие-то неприятные штуки. Ну, вот пока вешает, правда, только талант. А, на кстати, не позволяет таланту забрать девайс, который был выбит на котах, но этот девайс, по всей видимости, будет, ой-ой-ой, будет забирать Брингер. И вместе с Зенти вдвоем они перестреливают Дизи и Базуку. На Фане с Антонио остаются вдвоем, при этом на Фане имеет всего 6% здоровья, а вот Антонио сотый. Ну вот Антонио, кстати, еще и очень каверзную позицию имеет, это тоже очень важно понимать. То, что его здесь могут банально не дочекать и будут потери неприятные. Вот Брингер, кстати, если выпрыгивал бы, глядя в другую сторону, ну, потенциально мог бы заметить Антонио. Но Антонио, естественно, уже ушел и в поле зрения своих соперников банально не попадал. Ну, здесь, скорее всего, вот потенциальный труп сидит, да? Да, действительно, так и есть. Минус от Антонио, но теперь уже есть четкая информация по девятке. И, скорее всего, понимание того, что это будет точка Б. Хотя, хитрый Нафаня будет ставить бомбу-то на самом деле на точке А. Брингеры и Зенти, естественно, будут сейчас заняты. Но не полностью, да? Ой, здравствуйте! Ну, все, Чё, 16 секунд? Э, только чудо может спасти Антонио. Чудо не свершилось, дорогие мои друзья. Команда Time Factor выигрывает свой диглбай Buy. Хочу заметить, девайсов у Time Factor в этом раунде не было. На табло 15-6, а это уже а, матчпоинт. Мне кажется, или у Time Factor есть AFKшник? Нет, все абсолютно а, на 100% живы. Вот они. Вся пятерка побежала. Вон они. Вон они бегают. Пять синих помидорок Раскидывают мидл, вооруженный, кстати, всего тремя девайсами. Но первый минус дает зайти второй минус, кстати, оформляет тот же Базука! Ой -ой, ой ой ой ой как же здорово! Базука сейчас открылся на мидл, минус от Алмазика в ответочку. Талант с Иском остается вдвоем. Талант, позиция в спине, выходишь быстрее! И все-таки удается пережать Базуку, но при этом уже потерян тиммейт. То есть Иска нет, и Таланту придется пытаться выиграть это. Ну хорошо, окей, не придется пытаться. Попыточки такие себе! Бро, здорово! Панда FF. Приветик. Итак, дорогие мои друзья матчпоинт. Это по-прежнему матчпоинт. Таймфактор в любой момент в теории могут закончить этот шоу-матч. Геймер Esports в теории могут вывести на овертайм. И увы, победить в основное время, естественно, команде уже а, будет невозможно. Но они. Они явно попытаются, хотел я сказать. Ну что-то какие-то такие себе попытки. Даблкилл от Иска, минус один от Дениса Дракона на Фаня. -хо -хо. Даже с двумя ХП еще продолжает бороться и делает еще один хэдшот. Но тут уже Брингер. Снова Брингер, дорогие мои друзья. Снова Брингер. И это 16-7. Команда Time Factor все-таки одерживает верх над своими соперниками. И 54 проголосовавших за команду Gamer Esports, 54%, не угадывают. Так.